Все, они меня стали. Возьму мечик область. По сражался бич. Да. Прикольная была схватка. Да, согласен. Классная была схватка. его вот так. А, ви. И, вот И вот так. Вот так отборот. А я потом еще... А жить. Кошли, я ошибился. Я роковая ошибка. И винтарь входим. Самолетной и мой, ниндзя сам, и Папа, папа, папа вот, Видимо, что ли? Ту -ту -ту -ту -ту -ту. А. Смеется так хорошо. Так, ребятки. Ребятки. А, кто не стоит? Кто не стоит, а. Мм. Тут парильсы все, по-моему, сделаны. Вроде, да. Да. Так, все рельсы. Так, ставим сюда вагонетку, ставим и проверяем, все или у нас в порядке. Так. Вот подходящее место для постройки. Ну, мы это продолжим, пожалуй, лишь в серии. А пока мы, пожалуй, сядем в тачку и поедем обратно. Пока! До свидания! До свидания! Вас! Ух. Вроде все в порядке, а теперь мы идем домой. И угадайте, что мы будем делать. Стоять. Мы еще не идем домой. Я кое-что забыл доработать. Кое-что очень важное. Да. Мы тут просто такое... Финя, короче... Короче, такая финя просто. Мне нужно кое-что. Мне нужно короче это вот место например место на да, например место, вот это У -у -у так вот это мы ставим вот сюда потому что они мне нужно Короче, чтобы это сделать, но мне надо кое-что очень важное. Вот принять маршрут, иначе есть, когда нажму, она поедет вагонетка. Да. Вот. Поэтому я тут и все сделал. Потому что кое-что важно очень сделать. Поэтому я все тут сделал, проработал, чтобы тут все не сломалось. Да, надо сделать очень быстро это надо, что-то делать. Очень быстро надо сделать все это. То есть мы вагонетку убираем на время и кнопку тоже, кнопку тоже убираем, и столб тоже убираем на время, как, как, как положено. Да, и этот факел убираем, чтобы у нас было место. А остальные мы сюда. Потом мы делаем следующим образом, мы ставим сюда. Ну как-то будет это, э, как-то вот так. Сюда ставим. Теперь вот так и ведем и уже здесь уже строим эту колонну. И здесь только мы ставим кнопку кнопку да кнопку будем не стекла пожалуй так да. а потом мы п -п прокладываем здесь рельсы рельсы да мы прокладываем здесь рельсы потом ставим опять вот это потом снова прокладываем рельсы и ставим здесь факел, и здесь было потом снова Делаем вот так. Прокладываем рельсы, Потом все это дело так делаем. А это ставим это вот сюда, например. Так будет лучше. И, кстати. И да, и тут, и здесь, и тут. Теперь надо все тут я продумал, чтобы все не сломалось ничего. Теперь у нас ночь, и мы завершаем наше дело в нашей спальне. А, забыл. И тут надо поставить. И уже тут, тут нам поставить это все дело. Я тут тропинку к этому всему делу а еще мне надо поставить вот эти что чтобы тут было светло да теперь мне пора проверить как у нас работает тело эти у меня зря сделал Нет пойди ка Стоять. Мы там перейти не будем ставить калитку, потому что если они пройдут, они пройдут по полной -про -про -про просто. Они пройдут. Потому что они пройдут, понимаете? Сейчас надо срочно повернуться и открыть дверь, сломать ту штуку, поставить туда на место этого вот это, да. Теперь делаем вот так. Встаем, говорю, ломаем, Ставим вот это, потом все, открываем, и закрываем. Чтобы для для моего же блага. Все было нормально. А тут вот тоже на пожалуй мы уберем это чтобы тут было можно звонить звонок да короче мы сейчас немножко я поищу то что нужно дубовая плита. вот дубовая плита вот так и вот так. А еще, кстати, мне надо сломать вот это и поставить вместо этого, вместо этого мне поставить надо. Баллста вот. калитка. И а теперь мы находим дом. Я думаю, что будет удобнее. А, ждем. А, а уже на этот раз мы заканчиваем. Да, мы уже построили. Если ну, ну, уже догадались. мы будем строить дом, да. И короче, все. Пока.